писанные, возможно, несчастными людьми, формируя опыт того, каким должен быть мужчина, этот опыт мог формироваться семьей, он мог формироваться там, приходом в гости друзей или там тем, как живут ее подруги и так далее. Таким образом мог сформироваться опыт некий э, формат идеального в глазах женщины-мужчины, но если рассматривать самого мужчину, то здесь несколько таких проблем может возникнуть. Первый проблем, у мужчины уже есть сформированный опыт того, как он сформировал свой идеал своей семейной жизни, в этом тоже участвовало много социальных таких э, системы институтов это опыт его семьи опыт его проживания в социуме опыт его работы опыт знакомства опыт его развития сверстников и так далее там в котором очень много участвовало разных людей и это создало его персональный опыт женщина говорит я хочу сделать из этого человека идеального и после этого начинает менять идеального мужчину под свои идеалы а идеальный мужчина для себя потому что у него свои идеалы и так вот обычно и происходит, если спросить у любого мужчины и любого, или у любой женщины и спросить, скажите, вы считаете себя идеальной женщиной или идеальным мужчиной, я вам клянусь, что каждый мужчина и женщина скажет, да, мы идеальные. Тогда если два абсолютно идеальных человека начинают жить друг с другом и пытаются друг друга менять, то скажите, зачем им это делать, если оба они идеальны? Тогда их идеальное, наверное, не идеальное для другого идеального человека. Значит, это связано с тем, что мир просто не идеально и не может создать идеальных людей. Именно поэтому самой большой глупостью может быть возможность изменять другого человека. Менять его под сторону или переделать его в сторону своих персональных идеалов. Каким образом это можно не делать? Нужно себе просто сказать. Я не идеален, и все люди, которые вокруг меня, тоже не идеальны. Нужно всегда помнить, что для мужчины и женщины самое важное не переделать кого-то, а самое важное поддержать. Что самое важное это идеал семьи, это поддержка друг друга. У меня женщина была, она говорила мне, Андрей Андреевич, он на работе как военный всех воспитывает, и дома он приходит и всех воспитывает. Скажите, как можно его поменять? Можно было бы поменять мужчину, если бы он был бы двуличным. А скажите, приятно жить с человеком, который двуличный? А ведь двуличность это расстройство психики. Человек, он должен быть постоянным. Если он на работе такой, то он должен быть и дома таким таким образом а можно ли мужчину сделать дома одним а на работе другим нет почему